Удаваемые водомоторники, фрамчане. заказчики, всем привет! В данном обзоре пойдет речь о тележке с двумя колесами. То есть просили снять, снимаем. И для начала, в принципе, назначение да, тележки для помещенного перемещения мотора по месту хранения, либо доставки его к лодке и навески на кранец. То есть как происходит навеска на транец? Выгибаете скобу под вам угол. Так, как вам удобно будет навешивать на транец то есть ставить ее какое положение вам удобно соответственно наклоняете мотор накидываете на транец затягиваете винтами и снимаете тележку все мотор у вас уже на налог это первое второе в данном случае будут использоваться надувные колеса в чем их принципиальное отличие от колес из литой резины в принципе очевидно это во-первых вес они легче на полтора 2 килограмма немножко амортизируют, когда перемещаете мотор, особенно по камням, да, то есть летая резина, она жесткая идет. А надувные колеса они немного компенсируют эту вот вибрацию по камням. Когда спускаете мотор, либо поднимаете его обратно, уже когда приехали с рыбалки. И, соответственно, плюсы, да, вот такие минусы, то, что это надувная резина, соответственно, она может получить прокол. Если у вас берег с кучей всяких там саморезов и так далее, ну, что встречается конечно крайне редко, но тем не менее. То есть надувные колеса можно приколоть, литую резину приколоть это нельзя. Как бы, но ну, В любом моменте есть свои плюсы есть минусы. Что-то конкретно рекомендовать не могу, выбирайте сами, как вам будет удобнее. Единственное, что э, уже колеса из литой резины в я не держу, потому что пользуются крайне редко спросом. В основном э, заказывают либо с надувными колесами, либо вообще без колес сами вот такой момент следующий конструктив у данных тележек под моторы от 9 и 9 сил остается прежний то есть вот в таком виде как оно было так оно все изготавливается следующий момент обращайте внимание да если у вас есть защита на моторе то есть надо указать это будет при заказе то есть в данном случае распил по ней немножко делается чуть шире да, под крепления. Я имею в виду защита, если вы уже заказывали у меня защиту и шили потом тележку, было сказать. Если вы заказываете сразу все вместе, да, и защиту и тележку, то, соответственно, это уже будет понять а почтен. А, в данной тележке здесь под стандартный мотор, по-моему, Ямаха. Не знаю точно, но, по-моему, Ямаху заказали. именно тележку у нее распил идет стандартный без использованной защиты. По поводу окраски. То есть большинство тоже, опять же, не знает, да, в какой цвет окрасить. Ну, не большинство, скажем так, а некоторые заказчики не знают, в какой он цвет. Предпочтение дают им либо светом, либо темным тонам. Поэтому иногда выбирают просто наугад, любой цвет тыкают, но все равно я всегда связываю с заказчиками, да, либо они мне звонят, либо я вам звоню. И уточняю все эти моменты по цвету. То есть, если выбрали определенный цвет, да, мы в него и красим, если не знаете, какой цвет, может там будет сопоставить, да, какой вам бы хотелось видеть, ну, из доступных у меня. Следующий момент по поводу стежных лент. Они есть нескольких типов, <с> <с> был такой вопрос, а почему, мне черную ленту положили, Они а не оранжевую. я хотел оранжевого. Разницы в них никакой нет, они все имеют разрывную нагрузку от полутонны. Поэтому здесь, если я даете какое-то предпочтение по цвету, то, не знаю, в телефонном разговоре, либо в электронной почте, когда начинаем переписываться с вами, да, уточнять этот момент. И я уже буду говорить, что есть наличие, какие ленты либо там рыжие, вот такие оранжевые, да, либо зеленые, либо черные. Если вам принципиально важно этот момент. И некоторые ленты используются с металлическим креплением, некоторые с пластиковым. Поэтому тут опять же тоже по наличию будет. По поводу таких вот скажем так, карабинов, да, их два типа показывают. То есть, это четверка, это шестерка. Вот эта вот четверка, я ее не ставлю, и не ставил, и даже по просьбам, да, поставьте мне карабин поменьше, я ее не ставлю, потому что у него разрывная нагрузка 20 кг. Соответственно, надо понимать, что он не удержит мотор в случае, если он будет высказывать. Эта шестерка, она спокойно выдерживает до 80 кг. Если все же вы хотите вот такой карабин, я просто положу его в комплект вместе с этим и вы на выбор уже на свой поставите либо этот, либо этот. Это надо будет просто указать на нем. Полукольца здесь используются также на 8. А, в данных тележках я использовал крепеж М8 полностью весь. В обычных вариантах используется М6. То есть разницы в принципе тоже никакой нет, что М6, что М8. Посчитал сюда, нужно сделать прикосновение 8. И, наверное, тоже этого момента не было. Может быть, на предыдущем видео нет, не знаю. Есть, нет. Но все торцы вот эти вот, они все заглушены. То есть я их просто теперь завариваю. Раньше использовал такие пластиковые вставки квадратного типа. Но, опять же, как показала практика, они либо вылетают, либо они лопаются. Вот что-то одно из двух. Естественно, если они вылетают, никто не обращает внимания, просто теряет и остановится вот просто дырка. Поэтому я их теперь завариваю, как бы, чтобы не было вопросов. То есть я сейчас покажу. Вот так вот это выглядит. То есть они просто заглушены полностью. Соответственно, со всех сторон это все заглушено. На Намет не обращайте внимания, я его поменял, был белый, стал черный. Один стол шага. В принципе, наверное, вот и все. А, ну вот по поводу, кстати, серых цветов, есть серебристый и серый, да, вот этот цвет я использовал в цвет мотора. То есть я предположил, что у человека и маха мотор, и, соответственно, мы не могли определиться цветом, да, что-то темное, что-то светлое, я покрасил вот такой. То есть, в принципе, вообще данный цвет используется для восстановления краски на самом моторе но он также подойдет такой цвет да если вот кто захочет вот темно-серый э, по моему микацу у них такие же цвета си также по моему такой цвет у хайди они черного цвета там имеет смысл наверное сделать окраску молоком эффектом э, черно-серый либо черная медь ну что то такое ну в общем вот по окраске тоже момент такой кому что нравится. А по поводу крепления колес, соответственно, к самой стойке вам необходимо будет рожковый ключ либо накидной, либо головка, в общем, что-нибудь на 30 размером. Момент затяжки надо регулировать самим, то есть, чтобы не было свободного хода колеса, то есть, чтобы оно крутилось немножко с натяжкой, и все. То есть, до этого момента закручиваем, когда срабатывает тефлоновое покрытие здесь, эксцентрика, и в принципе этого достаточно, гайка уже не открутится и колесо будет вращаться как бы ну, с небольшим таким усилием ну, в, в, в, рукой имеется в виду. то есть а когда мотор уже будет на тележке вы спокойно его будете катить без всяких там заторможений ну крепеж также используется здесь гайки с эксцентриком соответственно с шайбами весь оцинкованный полностью крепеж сюда поставил ну что еще добавить наверное и все ну как ее катать в принципе я не знаю показывать смысл есть ну давайте прокачу немножко то есть а, был еще ну я не знаю что это такое, просьба или вопрос Да сделать мне сюда ручки такие длинные чтобы я его раз и покатил но в принципе это вообще бессмысленно делать сюда ручки какие то да Потому что у мотора уже есть ручка, за которую вы берете, соответственно, и заколпак. Все, наклонили его. Ну и покатили куда у Можете придерживать здесь заколпак. Можете не придерживать. Ну, чтобы его не колбасило туда-сюда. Соответственно, и все. Поэтому что-то лишнее сюда наваривать. Во-первых, это будет затруднено в транспортировке, да. Во-вторых, это надо делать съемными, эти ручки. А в-третьих, это увеличится. Бессмысленно сюда что-то придумывать лишнее, когда здесь упрощено опять же все до минимума, то есть сделано, каждому, чтобы было удобно, а не мешались потом эти ручки, их надо будет вставлять, что-то там затягивать, сжимать, в общем не советую. вот в таком виде, в каком есть, это самый активный вариант. И еще один момент, в комментариях там очень часто спрашивают, да, где посмотреть там? Как сказать, сколько стоит и так далее. Многие там и вообще из людей смотрят просто у себя на смарт-телевизоре. То есть, даже нет компьютера. Ну, может быть, он и есть, как бы, но неинтересно. смотреть там на маленьком мониторе, да, там, куда есть такие, на телевизор. Как бы на нем сидят плацуют и смотрят. То есть, все, полностью вся информация находится у меня на сайте в ру. Там и стоимость, там и все описания, соответственно. Все ответы на возможные какие-то вопросы и так далее. Заходите на сайт и, соответственно, там смотрите. Если все устраивает, все понравилось, сделали заказ, я с вами связался, либо вы мне позвонили, ну и так далее и тому подобное. Какие виды вообще доставки? То есть доставка по России в любой город, в любой регион осуществляется. То есть для этого используется, когда вы оформляете заказ, вам выпадает список, да, какой транспорт компании вы хотели бы чтобы вам пришел пришло ваше изили, ваш заказ. Либо это будет какая-то транспорт компания, либо если в вашем городе нет этих транспортных компаний, можно отправить почту России. То есть, в принципе, эта опция доступна. Я ее уже отправлял, уже неоднократно, в принципе, все хорошо. И небольшой момент по поводу упаковки. То есть тележки в основном пакуются вот в таком виде, то есть обматываются картоном. Колеса либо здесь либо внутри находится снежная лента внутри колес гайки уже соответственно навинчены на саму ось ну и это все потом упаковывается вот в такой мешок большой к сожалению мешков таких может не оказаться и придется в транспорт компании воспользоваться услугой мешок у них не стоит не знаю но я стараюсь как бы такие мешки заранее подготавливать к, к таким габаритным отправкам вот примерно так выглядит упаковка она может быть разная она может быть упакована я имею в виду тележка в пузырьковую пленку либо в картон либо еще есть такой мягкий пористый материал то есть по-разному. Но в основной вид упаковки это вот картон.